Продолжаем астропрактику. Сегодня у нас интересная тема. Детский гороскоп будем рассматривать, дочка, ученица и почему сложно общаться. 9 лет девочке будем, давайте размышлять. И прежде всего хочу сказать, что вы в пространстве Шакти университет три направления, которые призваны исцелять астрология Джотиш. Рейки и осознанное питание. Отключите все, что вас может отвлекать, и сконцентрируйтесь на данном уроке. Это настоящий урок астропрактикам. Также, прежде всего, хочу сказать, что мы смотрим на астрологию Джотиш с научным уклоном. Я рассуждаю про натальную карту как то, что отражает наше сознание, наш мозг. Это природные соответствия. Это все она с вами. Гороскоп ⁇ это не влияние планет. Гороскоп — это инструкция к человеку, индивидуальная. И если мы посмотрим на соответствие очень много соответствий найдем. Можете поставить на паузу и прочитать этот слайд. Здесь как раз о соответствиях того, что мы видим в гороскопе и астрологии Джотиш, и а, то, что мы можем найти даже в физическом устройстве нашего мозга, а, ну и нашего сознания, откуда все начинается. Даже Ганеша, который курирует астрологию, символизирует наш головной мозг, если вы посмотрите на срез головного мозга. Итак, планеты на нас не влияют. Это важный вектор, с который я, на который я делаю акцент в своем обучении, аналитике, гороскопа, и это важно. Да? то есть Это очень выгодно все знать, потому что это как схема, схема нашего пути, уникальная и неповторимая. Все, начинаем. А, да, еще хочу сказать, что сейчас будет астропрактика для ученицы продвинутого уровня, поэтому мы будем рассматривать гороскоп дочки ученицы. Вот такие возможности есть со второго модуля обучения. На первом модуле мы изучаем себя, поэтому вопросы я разрешаю выносить на астропрактику только по своему гороскопу, на первом модуле. Со второго модуля уже можно гороскопы близких родственников выносить на астропрактику. С третьего модуля еще круче можно выносить даже вопросы, связанные с клиентами моих учеников, которые у них уже проходят консультации. Вот такие особенные условия и такой авторский блок обучения. Астропрактика. Все, начинаем. Здесь натальная карта дочки моей ученицы. Женский гороскоп, девочка, 9 лет. И я зачитывать буду размышления моей ученицы, как всегда, и комментировать в потоке то, что пойдет. Здесь перевод, здесь у нас санскрит, вот переводится. Мы оперируем понятиями планет зелененьким цветом, знаков зодиака, созвездий, циферки, вот они тоже здесь справа, желтеньким цветом. И еще мы берем периоды. Обязательно, потому что нужно локализовать нас во временном пространстве <смех> в течение жизни, да, когда мы анализируем. Итак, зачитываю то, что пишет моя ученица. Проблема в общении – это главный лейтмотив, который мы разбираем, а теперь подробнее. Итак, хочу рассмотреть карту дочки э, на предмет ее взаимодействия с другими людьми с одногодками, пишет моя ученица. Э, моя доченька. Очень боится общаться с детьми, с другими людьми, стесняется всего и всех, хотя мы ее никогда и ничем не пугали и ни в чем не ограничивали. Несмотря на это, она очень нуждается в общении, ее тянет к детям. Вот такое противоречие. Ну, давайте взглянем на гороскоп. Это не противоречие, это особенность устройства сознания, данного сознания. Я бы... И назвала это противоречием, смотря в гороскоп этой девочки. Мы видим, что Лагне стрелец, Лагниш Юпитер и Юпитер в седьмом доме еще и ретроградный. Сразу же можно сказать, что человек с Лагнишем в седьмом доме очень созависим от обратной связи других людей и вообще от других людей. Это основная проблематика, когда Лагниш в седьмом доме. А когда это еще ретрогладный Лагнеш, то это все как бы немножко скручивается. И Лагнеш в меркурианской энергии, конечно же, общаться хочется, контактировать хочется, потому что Лагнеш в доме контактности. Вот. Но сам Меркурий находится на оси Раху-Кету и с Сатурном. Причем с Сатурном очень близко, не, с Раху очень близко, вот Будха 13 градусов Меркурии. И Меркурий у нас еще курирует общение, особенно в детском возрасте. Когда мы говорим о ребенке, то мы прежде всего говорим о Луне, о Лагнеше, о Лагне. Ну и, конечно, Меркурий уже включается, в принципе, с трех лет такой, можно сказать, естественный период, когда ребенок начинает разговаривать. Разговариваем мы Меркурием, поэтому если есть сложности в общении, прежде всего мы должны посмотреть на Меркурий. И мы тут видим, что Меркурий и Раху в одном градусе. Вот Будха 13, Раху 13. Вот здесь кроется такой немножко, можно сказать, ключик, ответ к тому, почему так. Вот вы говорите, мы ее не пугали, ничем ее не ограничивали. Пугать сейчас, кстати, в наше время может, может как это одним словом назвать, интернет, соцмедиа, Вообще, если ребенок ходит в школу, даже если вы ее не ограничиваете, не пугаете, то в школе может кто-то что-то показать. Телефоны, интернет. Ребенок очень сейчас может быстро напугаться, особенно чувствительный ребенок. Вот. И... Да вообще, все детки, они вначале очень мощные и очень чувствительные. Потом эта чувствительность забивается как раз-таки социумом, интернетом, всей открытостью, все доступностью, информации, которой дети не готовы. И очень легко испугаться. вот, Поэтому не просто сейчас оградить детей от страхов. Очень непросто. Поэтому нужно беседовать об этих страхах, растворять их, спрашивать. Потому что если ребенок в какой-то момент закрывается, он даже рассказывать в принципе, ну, может не рассказывать. Это. То есть вновь и вновь приходим к тому, что нужно разговаривать с детьми. Это очень важно. Причем разговаривать очень... Важно, в принимающем формате. Ни в коем случае не допуская осуждения, отрицания, повышения голоса, иначе ребенок закроется и вообще не будет доверять, да, свои страхи. Вот, поэтому. Порой недостаточно, что родители ничем не пугают и не ограничивают. Если ребенок выходит в социум, там много чего сразу может навалиться, о чем вы даже можете не узнать. Вот. А то, что ее тянет к детям, это Лагнеш в седьмом доме и вообще акцентированность контактности. Да? Вот Венера, планета контактности в первом доме, конечно же, хочется контактировать. Лагнеш в седьмом доме. Седьмой дом в естественном зодиаке, это сектор Венеры. Еще и в знаке Меркурия. Меркурия и Венера, они немножко дополняют друг друга в плане общения, контактности, коммуникации. И получается Лагнеж в меркурианской энергии, соответственно. Ну, для Юпитера это некомфортное положение, конечно, но здесь это тоже играют роль. Но в целом нужно понять, что Юпитер, Меркурий это Меркурия и Венера, самые главные такие энергии, с которыми обязательно надо разбираться, вот, а Меркурий здесь очень напряжен. Он в одном градусе с Раху. Пока ребенок осознает Раху-Кету свои, да, то есть как минимум 18 лет должно пройти. Мы здесь видим, да, вот вы тоже ниже пишете что Раху начался, и с 21 года это получается, когда 8 лет, да, 8 лет примерно я округляю, семь с половиной, вот, начался период Раху, и тем более подчеркивается вот это вот все, что в весах и очень напряжено. То есть Меркурий в весах, видите, сколько параметров Венеры. Да? В Лагне, когда, когда мы анализируем детский гороскоп, то прежде всего Лагна, Луна, Лагнеж. Да? Поэтому э, в Лагне планета контактности Венера, в доме Венеры, естественном Зодиаке, седьмой дом. Лагнеш, Лагнеш, в знаке Меркурия, а Меркурий в знаке Венеры. То есть вот такая, такая триада здесь получается, такой треугольничек, да, то есть само зацикливается, да. И конечно же, много, есть большой запрос контактности. И эта же контактность сразу очень напряжена. Напряжена тем, что Раху-Кету, Меркурий на оси Раху-Кету, причем Меркурий в точном градусе Раху, Большие задачи прорыва вперед в родовом э, контексте. Рахукету это родовые задачи прежде всего. Но не в детстве, конечно, это все осознается и реализуется. Поэтому потенциал, энергия огромная, и, и пока ребенок маленький, конечно, нужно ему помогать. Очень хорошо, что вы, моя ученица, мама этого ребенка, изучаете астрологию. Этим вы, конечно, вот эти Рахуи Кету, конечно же, будете верно направлять. Так, как раз позвонила доченька моя, которая, которая тоже много задач по весам. И вот что я хотела тут сказать, что Венера здесь в знаке Венера, вернее, две напрягающие планеты Раху Сатурн. Это уже говорит о том, что с одной стороны очень хочется общаться, с другой стороны могут быть, может быть много внутренних ограничений, в том числе даже необоснованных не каких-то. Вот. Но здесь Меркурий разбавляет, поэтому с одной стороны это плюс, что Меркурий разбавляет вот эту вот йогу, раху и Сатурн. Но с другой стороны Меркурий тоже вовлечен в это напряжение, и поэтому это может как раз таки проявляться так, как вы вот описываете. Давайте я зачитаю дальше. Вот вы пишете. Доченька боится общаться с детьми. Так, это я читала. Так, ей 9 лет. Вот, в общем, вы написали про противоречие. Я в карте не вижу противоречия. Я вижу, что вот как раз я писала. И вот с этим как раз нужно работать. Тем более начался период Раху. И Меркурий вытягивать надо оттуда. Из этой... Из этого напряжения, так сказать. Вот. А Меркурий – куратор седьмого дома. Поэтому, конечно же, тянется общаться, потому что есть ощущение, что меня вытянут из этого напряжения внутреннего, да, которое, конечно же, ребенок не осознает. Другие люди. Седьмой дом. Другие люди. Плюс там Лагнеш. Очень важно с, таким, с такой позицией... Развивать самооценку в здоровом ключе, хвалить много, любить много, говорить добрых слов ребенку. Вот. Ну и постоянно обсуждать различные ситуации, которые происходят в общении. Как бы это ни было сложно, да, то есть каждый раз нужно это проговаривать, проговаривать, находить силы и время на то, чтобы вот такая ситуация, как не отнестись вот, ну, в, в взаимоотношениях дочки со сверстниками. Вот такая, вот такая, почему так? Все нужно проговаривать. Это то, что будет помогать дочке адекватно воспринимать все сложившиеся ситуации и направлять их в нужное русло. На это время нужно, вот, на самом деле. Ну, если хотите, чтобы помочь, действительно, нужно находить время на беседы. В данном случае, так как человек, Лагнеш в близнецах, то проговаривать все проговаривать и облегчать облегчать потому что близнецы более легкие то есть изначально человек стрелец но лагнешь в близнецах с одной стороны это балансирующая позиция но с другой стороны противоречивая в плане того как как же выбрать этот канал связи с другими людьми юпитерианский он у меня или он меркурианский это как бы энергии э с одной стороны связаны с обучением и друг друга дополняющие в обучении, но с другой стороны противоречивые, потому что Меркурий это факты-факты-факты, общение такое очень многогранное, а Юпитер это все-таки за глубиной, за идеей какой-то. Но это все будет понятно, когда дочка вырастет. Но пока она растет, конечно, вы многое вкладываете в ее Меркурий, Вот и поэтому обязательно беседы, добрые беседы. Так, давайте дочитаю, потому что очень много написано, чтобы не затянуть. Так, 9 лет, возраст, когда пора уже быть более самостоятельной, пишет ученица про свою дочку, уметь постоять за себя, находить общий язык со сверстниками. Хочу поразмышлять с точки зрения астрологии, найти к ней подход, как ей помочь. Мы с ней очень близки, я для нее весь мир. Она без меня никуда не хочет идти и даже засыпает со мной. Ну, это объяснимо тем, что Лагнеш хозяин четвертого. И, конечно же, вот такая четвертый дом – это мама. Такая плотная, тесная связь. Да. И даже засыпает со мной. Значит, еще нет полной напитанности. Пока нет полной напитанности. Энергии любви. Это нормально на самом деле. 9 лет это еще не взрослый человек. И да, конечно, пора уже, как вы пишете, быть более самостоятельной. Но у всех это по-разному происходит. Поэтому не форсируйте этот момент. Это нормально. Тем более девочка. Так. А в раннем детстве вообще всего боялась Хоть с нее все пылинки сдували и оберегали от всего страшного. Но в детстве ведь проявляется карма с прошлого очень сильно. Mm. С прошлых воплощений, с прошлых игр, так сказать. Если мы посмотрим на Кету, там, пхарани, Там mm. что-то, такой опыт был очень страшный, можно сказать. Пхарани это такая шахте очень связанная со страхом. И с переходами непростыми, вот. когда кету в Бхаране, могут быть необоснованные страхи. Но с ними хорошо можно справляться, так как диспозитор в пятом шаге от кету. Пятерочка. Пятерка связана с со знаниями и с осознанием своей уникальности, индивидуальности. Рассказывайте обязательно доченьке, какая она яркая, индивидуальная. В дальнейшем нужно раскрывать, конечно, более глубоко эту индивидуальную силу. Подрастет дочка ко мне на обучение. Изучение своего гороскопа очень помогает понять свою уникальность прям конкретику такую неповторимую действительно неповторимую так за, вза за взаимодействие со сверстниками пишет ученица отвечает третий дом знак близнецы с другими людьми седьмой дом знак весы за уверенность в себе первый дом хозяин первого лагнеж и луна как показатель внутреннего комфорта или дискомфортно в целом по жизни восприятие информации мира ситуации верная схема и вот мы по ней пойдем начну с первого дома что ученица восходящий стрелец. Огненная стихия точно отражает ее импульсивность. И то, что она очень быстро загорается новыми идеями. Верно. Бывает резкая с близкими людьми, с родителями, с бабушками. Зажигалочка. Тут связь первого и четвертого домов. Открыто себя чувствует дома и с близкими. Но все резко меняется, когда она гуляет с подружками. Или находится в школе на кружках. Там она никогда не скажет лишнего слова. Очень послушная, тихая, никак себе не проявляет из-за стеснения и неуверенности в себе. Вот эта неуверенность в себе, конечно, леет мотив надолго, с этим нужно работать. И астрологически на это указывает Лагнеш в седьмом доме. То есть нужно постоянно говорить дочке, что обратная связь от мира, это, конечно, хорошо, но это не должно сильно влиять на то, что внутри у тебя есть уже твоя... Божественная природа, твоя доброта, твоя красота, твоя... То есть хвалить, напитывать похвалой, напитывать уверенностью. И делать это терпеливо, потому что с такой позиции может быть ощущение у родителей, что сколько бы ни говори это ребенку, ребенок не слышит это, и ничего не происходит, ну, изменений. На самом деле это не так. Нужно не прекращать это делать, когда логнишь в седьмом доме. Ну и еще раз подчеркиваю, нужно в ситуации, которые происходят, обсуждать, обсуждать, находить на это время, потому что в конкретике, в конкретных ситуациях происходит вот это вот реальное понимание и самоидентификация человека в детстве. Так. Ее могут с легкостью управлять другие дети, она замыкается в себе. Ну, вот это вот поражение, можно сказать, седьмого сектора, поражение в кавычках, конечно, напряжение седьмого весов, вот это сказывается. Хотя она сама все это понимает, очень мудра не по годам. То, что знак стрельца это отражает, да, восходящий, восходящий стрелец, верно. Аспекты Сатурна и Юпитера на Лагну. Да, да, вот аспект и Юпитер, и Сатурна да, указывает на зрелость определенную да, души, и ребенок может быть очень ответственным, серьезным, ну, потому что задачи такие, все дети разные. Аспект Сатурна отражает то, что она очень чувствует правила, не нарушает их никогда. Угу. В школе послушная слишком даже не может из-за этого быть легкой в общении. А в принципе здесь нет легкости в общении. Я уже проговорила почему. Не ожидайте, и пусть она сама не ожидает от себя легкости в общении. Нужно вот эту природу тоже уметь свою принять. Определенную напряженность. Если учитель сказал, нужно это сделать чтобы что бы то ни стало. ответственное очень. Дети таких не любят, любят дурачиться. Ну, соглашусь, но здесь и близнецы тоже есть, просто они вы, вы, выталкиваются, вытесняются, более точно сказать, в других людей эти близнецы. Но на самом деле это сам человек, но это раскроется не быстро, потому что ретроградная энергия, плюс Юпитер пока созреет, но ну, редко к 16, да, это может по-другому как-то проявиться. то есть Надолго, конечно, период Раху идет, вот, а Раху связан с Венерой. Весы Стрелец, вот эти две энергии и Близнецы, вот их нужно развивать в плюс. Дальше, в первом доме Венера Стрельце, Венера, сигнификатор общения, это для дочки важно. Венера Стрельце, то есть в общении важен высокий моральный и нравственный принцип, верно, справедливость. Это тоже ярко выражено с детства, но на нее и на первый дом есть аспект Сатурна, что может отражаться... В присутствии страхов, напряжения, ограничений. Да, верно. В том числе отсюда. Ну, плюс вот эти страхи Раху и Сатурн с Меркурием. Вот это еще отражает. И Кету в Бхаране. Она как будто сама ограничивается в общении с детьми, хотя сама же хочет общаться. Это йога Раху Сатурн в весах. Четко. Раху в весах. Хочу общаться. Сатурн в весах. Не могу общаться. Не хочу. Сложно. И всегда. Газ, такой. Это, в принципе, будет всегда такая некая настройка системная. И здесь только объяснения, только примеры, только терпеливое взаимодействие по этой теме. Дальше. Венера управляет шестым домом домом конфликтов, вот да, связь Лагны с шестым домом идет, правильно. Это тоже параметр, который может очень напрягать, потому что а, там еще Луна. То есть с шестым сектором в итоге связана и Лагна, и Луна, и шестой дом по отношению к Лагне он уже как бы противоречит, вот, И вот такое противоречие внутреннее может быть в, в уме особенно, так как речь идет о Луне. Это подчеркивает, пишет ученица конфликтность в теме отношений, трудностей. И Венера управляет 11-м домом, желание проявляться вовне, быть популярной, иметь авторитет среди детей, что тоже сначала у меня очень удивляло, ведь как можно хотеть быть популярной, при том, что боишься, и слова сказать при других детях или людях. А теперь мне понятно, откуда это. Верно. Верно все анализируете. Тем более в Одиннадцатом доме в весах целый парад планет, и Раху как вектор задач на это воплощение сверхзадач. В детстве, пока еще, конечно, Раху никак не раскрывается. Но присутствует как желание, как вектор некий. А потом это превращается уже в амбицию определенную, которую хочется решать и нужно решать. Но у Раху всегда связан с диспозитором, поэтому всегда будет. Тут яркая связка просто очень одиннадцатого и первого дома. Дальше Лагнеш Юпитер ретроградный в ослабленном положении в близнецах в седьмом доме. Хорошо, что в ослабленном взяли в кавычки, верно, да, то есть особенный такой Юпитер, который нужно адаптировать. И адаптация связана с Меркурием, с общением, а в секторе общения Раху и Сатурн, да, то есть такое замыкание происходит. Но это нужно понимать и через каждую ситуацию проводить это, объяснять размышлять вместе о том, а как бы было бы хорошо сделать вот так, вот так, вот что-то не сказала, не получилось, а хотела, а почему не сказала, а попробую, ничего в этом страшного нет. Да, то есть беседа. Терапия такая определенная, постоянная. Дальше. Ретроградность Лагнеша отражает неуверенность в себе в начале жизни, а нахождение его в седьмом доме в Близнецах, наоборот, делает тему взаимодействия с другими людьми одной из важнейших. Отражает желание общаться, коммуницировать. Да. Быть легкой в общении, познавать мир через контактность. Вот Быть легкой в общении, я бы не сказала, что это отражает, потому что наоборот напрягает. Когда Лагнеш в первом доме, человек очень зависим от обратной связи, которую он получает. Слишком зависит. Он может... Посмотреть на это и очень сильно отождествиться с этим, что ему будет в итоге это невыгодно, плохо от этого. То есть сильная зависимость от окружающих – это нехорошо. Как это выпрямить, напитывать самого человека, учить его вот этой вот этой цельности, божественности просто так, а не только от чего-то в связи с чем-то? Далее рассмотрим Луну. Луна в шестом доме, в Тельце, сильное положение, Луна сильна, близка к точке полнолуния. Да. Дочка практично любит покушать вкусно, немного ленива, совершенно не любит спорт, а дети вокруг часто, наоборот, подвижные, не любят кушать, любят бегать дурачцам Но все равно вы обобщаете. Возьмем такое же, же стране сознания, человек тоже будет так себя ощущать, то есть все разные. Дочка говорит, мне нужна подружка по духу, спокойная, с которой можно пополтать, поиграть в настольные игры. Ну это вот дочка говорит по тельцом, по Луне в тельце. Луна в шестом доме еще раз подчеркивает тему конфликтности. Дочка любит помогать другим деткам, особенно тем, что младше, мирить, решать конфликты на детской площадке. Очень по-взрослому у нее это получается. А так как у меня Лагнеш в шестом доме, это вот у ученицы. Кстати, я вот даже взяла вот ученица, мама дочки. Вот парад планет. И Лагнеш, самое главное, Лагнеш. А, да, такой шестидомник мама, мама еще и Кету в шестом доме, и в шестом созвездии, да, такой ярко выраженный шестой сектор. Конечно, мама э опытная уже по шестому дому, да, действительно. И вот как раз очень пишет, что меняла в шестом доме целый парад планет, я и учусь с детства проживать конфликты экологично, да, замечательно. Но дети это обычно не ценят, и она расстраивается. Ну, дети и не должны это ценить, они еще не могут это все связывать. И мало кто учит детей благодарности такой, сбалансированной. Поэтому не надо расстраиваться. Ведь все разные, воспитание у всех разное, ситуации у всех разные, среда у всех разная. Дома, да, ну, где живет ребенок, среда, в которой растет ребенок. А вот быть легкой и интересной и дочке сложно. Она постоянно думает о последствиях чего-либо. Игр или дурачество детского. Что кто-то наругает или сделает замечание, если она что-то сделала не так. Ну вот это вот Сатурн и Раху в Весах. Характерно для этого. Ну, вот здесь нужно обязательно проходить вот эту тему, что для всех хорошей невозможно быть. Ну, это вот добавляет, ты в седьмом доме, еще и добрая энергия, это юпитерианская, расширяющая. Вот, ну, для всех хорошими не, невозможно быть. И даже если кто-то что-то говорит, что это не так, да, ну, продолжать себя любить важно. Об этом нужно беседовать с ребенком. Дочка видит трудности везде, и поэтому не может быть легкой, хоть ей этого очень хочется. Хотя ее редко кто-то ругает. Ну, большие такие, можно сказать, требования да, к себе. И большая зависимость от обратной оценки, от обратной связи, от мира. Потому что Лагнеж, Лагнеж в седьмом доме. Это выравнивается через обсуждение конкретных ситуаций, которые происходят. С человеком, с девочкой. Думаю, так проявляется как раз Луна в шестом доме, внутренний конфликт. Да. А также Луна управляет восьмым домом, отсюда много страхов. Да. Да, это сразу бросается в глаза, что вот Луна сама в шестом, хозяйка восьмого, и хоть она в тельце, казалось бы, сильная Луна, да, но вот это вот обусловлено ситуациями, дома это ситуации, говорят о том, что в начале жизни может быть вот такое, да, напряженность, много страхов. Это вот как раз отражает луна в шестом, хозяйка восьмого. Хотя это сильное положение в ипорит йога, йога победителя, да, хозяин одного дустхана в другом дустхане. Я, ну, так, ну, в детстве рано говорить о реализации йоги, да, пока идет ситуативное такое, да, воспитание, я ее учу тому, что в свои страхи нужно идти, и это даст силу. И она уже понимает это в свои 9 лет. Замечательно. Вот, кстати, сильная мама видна по Луне в Тельце. Мама шестидомница. Смотрите, как это отражается. да? Вот мама Лагнеш шестом. И Марс, дублирующий Лагнеш для всех. Да? Хозяин первого дома для всех в естественном зодиаке. Много шестой энергии. И... Хозяйка, луна хозяйка восьмого, мама изучает астрологию. Как чудесно это все отражается. Также есть сложно совсем новым. Луна в Тельце это привычным, надежным, консервативным. Новые люди для нее стресс. Ну, потому что Луна в шестом доме, это еще нужно адаптировать. То есть сам потенциал есть, его можно будет раскрыть. Когда человек окрепнет в своей самооценке, в своей самоидентификации. Вот. Но вначале. начале... Жизни, может быть, конечно, вот так это вот отражаться. Новые люди для нее стресс. Одновременно стресс из-за положения Лавнеша в седьмом доме. Да. А управление Луны в восьмым домом отражает то, что ей не следует привыкать и зацикливаться на чем-то одном. Ведь восьмой дом это трансформация, то есть постоянные изменения. Да. Нужно уметь меняться, менять свои убеждения. Что не очень просто для Луны в тельце. Верно. Вообще, очень хороший анализ. Хвалю ученицу. Анна, ученица моя, хвалю. Хороший, хор, хороший слог, понятно пишете, легко читается, легко понимается. Замечательно. Также хочу рассмотреть Меркурий как, как показатель коммуникации. Да, он в весах в 11 доме, в 1 градусе сраху и в 7 градусах от Сатурн. Да, с чего я как раз начала. Хорошо, что вы это прописали, я рада. Но вообще, показатель коммуникации еще раз Меркурий и Венера вместе. Вот. И получается, Меркурий зажат, а Венера хозяйка шестого. И вот это все накладывается друг на друга. Плюс лагнеш в седьмом. Да. Тут коктейль получается, как раз пишет ученица Анна. Первыми идут Меркурий и Раху, ведущие. Сильное желание общаться, говорить. Еще и в весах, в одиннадцатом доме, в думе, внешнего проявления. И дочка очень любит говорить. Может целый день со мной болтать обо всем на свете, такая себе болтушка. Это вот на самом деле Лагниш в близнецах. Именно близнецы болтать просто обо всем ни о чем и поверхностно, и очень много это близнецы. Вот, это не Меркурий в весах. Хотя весы это тоже контактность, конечно, но вот прям вот выражает свое мнение это близнецы. И с детьми важно именно найти общий язык, поговорить. Но после включается Сатурн, хоть он и сильный, в экзальтации, но совершенно не созревший. И она начинает себя ограничивать вообще не стесняется, скромничает, хотя дома ну просто совсем другой ребенок. активный разговорчивый порой даже чересчур резкая. На самом деле Сатурн в Весах, он-то сам по себе сильный, но в каком плане сильный? В профессиональном, а не в, э, во всем на свете. Сатурн в Весах это сила в профессии, больше всего. Сила терпения, сила ответственности, сила верного понимания времени. Но в отношениях нет. То есть Сатурн в Весах это постоянное напряжение в отношениях. Это постоянное поражение темы отношений. Поражение в кавычках, конечно же. Пока человек не научится это адаптировать, пока он это не примет. Но Сатурн в Весах относительно контактности это не сильная позиция вообще. Да? То есть мы не можем ее вообще рассматривать. Наоборот, мы возьмем Весы как сектор контактности и скажем, что там Сатурн. И это всегда напрягает общение. А тут и Меркурий рядом с Сатурном. И ось раху -кету. Это кармическая задача. Ну, вообще все есть карма, конечно же. Но имеется в виду, это родовая. Даже больше здесь, когда мы говорим о раху более верно даже взять термин родовая. Проблематика, задача. И то, что будет так сильно напрягать, что, по идее, вытолкнет человека к новым ре реализациям. По-хорошему так должно быть. Так. Значит... Стесняется, скромничает вовне, дома даже чересчур резкая, активная, разговорчивая. Да, потому что дома-то она расслабленная, дома не надо ей там соответствовать чему-то. И это хорошо, что она дома выпускает своих близнецов, пока она не научилась близнецов выпускать в обществе. И это целый путь этому научиться. Дальше, у нее 4 планеты в знаках Венеры, сама Венера в первом доме, нужно делать акцент и развивать в дочке венерианские качества. Вот это вот, вот прям пятерка в дневник Анны, что вы э, пишете задачи, как и что делать, не только размышляете, почему, как, а вот что с этим делать-то в итоге, какие задачи, как это развернуть все в плюс. Ну, в принципе, я во всех своих комментариях это уже говорю, Ну, я рада, что вы это прописали, и я прочитаю. Значит, развивать в дочке венерианские качества, учить, как мягко и по женски взаимодействовать с людьми. Да, особенно для восходящего стрельца в женском теле это очень важно, потому что стрельцы достаточно резкие. Так, э, учить, как мягко взаимодействовать с людьми, искусство общения, вносить в жизнь спонтанное творчество. Это и помогает отпустить страхи, контроль расслабиться. Тут вот про страхи еще Солнце в Скорпионе. Конечно, оно в детстве не так ярко выражено. Это не Лагнеш, но тем не менее отголоски. Отголоски есть, потому что это Солнце в Скорпионе аспектирует Луну. Вот. То есть э, страхи также связаны с темой Скорпиона. И вот это тоже может быть. Так. Учить, надо учить расслабляться. В целом отпускать контроль иногда, быть в моменте и забывать иногда о правилах, конечно, в мерах разумного. Да, все верно. Но у нее семь из девяти планет в мужских знаках, для нее женственность не очень свойственна, она не любит стильно одеваться. И вообще все равно, как она выглядит. Это вот Венера в стрельце на самом деле и поражение весов. Знака Венеры. Но Луна здесь вытягивает и может вытянуть, если проходить шестой дом. Верно. Чему вы ее как раз обучаете, ученица Анна, обращаюсь к вам, а, так как вы ярко выраженная шестидомница. Так. Лагнешь в шестом доме, имею в виду. Так, она не любит стильно одеваться. Не совсем пойму, как тут быть, ведь внешность тоже очень влияет на общение, а ей все равно на этом. А, да, давайте пример, подавать пример. Мягко находить э, нужный момент, э, когда. Вы идете вместе в магазин, одеваете какое-то красивое платье. Еще хороший способ в таком случае пофотографироваться. Даже вы можете как-то красиво сфотографировать. Так как это ваша дочка ярко выраженный 11-домник идет период раху в 11-м доме, то даже соцстраничка выложить в соцсеть, увидеть реакцию сверстников на то, что это красиво. То есть надо найти подход просто. Особенно здесь. Вот вы пишете, тут еще аспект Сатурна на Лагну, и на Венеру тоже, наверное, отражен аскетичность к внешности. Это вообще, в принципе, Венера в Стрельце. Вот, и напряженные весы. Но луна да, в Тельце может это сбалансировать. Но относительно весов в Телец всегда находится в восьмом шаге, поэтому тут тоже сложность. Такая венерианская изначальная сложность. Сама по себе Венера курирует два конфликтных сектора друг с другом конфликтных. Также и Марс. Один от другого отстоит на 8 шагов. Поэтому это не просто сочетать весы с тельцом или овен со скорпионом. Хотя это одна и та же энергия. Кажется, что это одна и та же. В смысле одного рода венерианская и марсианская так, и я так понимаю, завершает ученица свой анализ, что тут важно не давить на нее. Конечно, вообще ни на кого не надо давить, если вы хотите действительно благостных результатов. Надо найти подход. Важно мягко подводить ее к общению с другими, ведь луна в тельце это все о комфорте, надежности, безопасности. Тем более в Наванше у нее луна, солнце в раке, в одиннадцатом доме. Давайте на сейчас не затрагивать. Навамша, для, для анализа на очень рановато. И для вас, Анна, и для дочки. То есть на анализируется, когда человек уроки уже проходит в отношениях. Уж точно, когда нам за 18. А лучше, когда нам за 30. Тогда уже понятно, что делать с навамшей. У нее не так давно начался период и под период Раху, она поменялась сильно, конечно, смена периода, всегда другой человек. Раньше была совсем домашняя мамина, а теперь хочет, просто иногда жаждет общения с подружками Раху в весах в одиннадцатом. Да, Но сама себя ограничивает в этом общении. Сатурн рядом с Аспект Сатурна наладен. Хочу и помочь социализироваться, ведь это одна из самых главных задач в жизни. Верно, это важная задача. Получить опыт именно во взаимодействии с людьми. Так как Раху и парад планет в весах Лагниш в седьмом доме. Благодарю за комментарии к анализу. Да, все. Мы проговорили, это очень важно все. Надеюсь, я помогла своим видением и своими комментариями. И Анна ждут от вас комментар... обратную связь в личный диалог, наш который мы ведем ВКонтакте. Всех остальных тоже пишите. Жду от всех остальных также комментарий, если вам было полезно, интересно, может быть, себя обнаружили, своих деток, близких. Тоже очень интересно, насколько вам это было полезно. Пишите обязательно. Если же вы... Увидели это видео впервые, как знакомство со мной, то приглашаю вас дальше чуть-чуть познакомиться. Это была Астропрактика, мой авторский блок обучения, где, мы, где я открываю гороскопы учеников, даже их детей и порой их клиентов, смотря от модуля, да, какой модуль, какой уровень обучения. И даю комментарии, таким образом мы учимся на конкретных примерах конкретных людей. Дорогие ученики, всегда изучайте астропрактику и пишите мне раз в неделю отчет о пройденном обучении. Будьте проактивны, я всегда помогу. Астропрактики уже великое множество у нас, ну какие угодно темы. Здесь вот справа обозначены некоторые самые интересные, но их очень-очень много, уже около 500 уроков. И приходите дальше. Ученики, продолжайте дальше обучаться, а новички, я хочу вас немножко познакомить со мной и возможностью, которую я могу вам дать. Ученики сейчас можете отключаться, а новички обязательно дослушайте еще несколько минут до конца. Я расскажу немножко о себе и о том, какую я провожу благотворительную акцию для знакомства со мной. Это вводный урок, это мини-консультация, абсолютно безоплатно, с маленьким условием, которое легко можно реализовать. Поэтому послушайте, посмотрите еще несколько минут до конца. Это точно вам будет полезно, интересно. Делайте шаг навстречу, к своему счастью, и изучению себя, своего сознания, то, что мы делаем через гороскоп. Дослушайте до конца. И а, тогда уже пару слов расскажу о себе, потому что а, обычно не успеваю это все делать.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 отдаю его висит у меня на стене вконтакте ссылочки возможно тут все дам посмотрим в общем все все ресурсы всегда можно написать лично и получить обязательно посмотрите ученики и подписчики Мое новое видео очень крутое создала отличие западной и восточной астрологии а, прям вот наглядно тоже открываю астрологическую программу джиганат Хохору, и даже показываю как построить джиганат хохори западный гороскоп и какие есть различия почему я выбрала именно джиотиш почему я пользуюсь джиганат Хохорис.